Любимая, родная, в мыслях к тебе лечу. Я с днем рождения поздравляю и пожелать хочу. Мчаться за днями и дни. Переходи по ссылке под видео и заказывай это аудио на телефон всего за пару книгов. Также ты найдешь множество аудио поздравлений. С днем рождения, юбилеем, свадьбой, различными праздниками. А также голосовые розыгрыши, признания и пожелания своим знакомым и близким.